Прежде чем инвестировать в данные проекты, всем рекомендую почитать правила инвестирования, никогда не инвестируйте последние деньги, либо же заемные деньги. Если вас такая тема интересует, заработка в интернете, давайте приступим к регистрации, переходим на мой сайт, здесь вы найдете ссылку, либо же вот она желтым подсвечена, либо же вот ссылочка внизу есть. Также... Это приложение официально можно скачать с Apple Store, переходим вот по ссылке. У кого есть iPhone и iPad, можете смело переходить, скачивать. Здесь вот хороший рейтинг 4.6 показывает. Бесплатно все скачиваете приложение себе в телефон. Все проверено, вот есть отзывы. Здесь в данном проекте минимальная инвестиция 12 долларов, минимальная сумма вывода 1 доллар. VIP 1 у нас стоит 12 долларов 1 доллар на вывод получается 12 дней окупаемости. ВИП второй у нас стоит 30 долларов 2,6 на вывод. ВИП 3 у нас стоит 77 долларов 7 долларов на вывод. вип 4 стоит 220 долларов 20 долларов на вывод. Партнерская программа здесь 7, 3 и 2 процента. На партнерской программе можно зарабатывать без вложений. Есть вот служба поддержки. Официальная группа и кнопочка регистрации. Кто будет скачивать приложение для iPhone либо же айпада, вот мой будет здесь пригласительный код. Без пригласительного кода вы не зарегистрируетесь. Нажимаем кнопочку регистрации. В первом поле прописываем электронную почту. Второе поле пароль. Третье поле подтверждаем пароль. Четвертое поле придумываем пароль для вывода денег. И четвертое поле у вас будет здесь код пригласителя. И нажимаем кнопочку зарегистрироваться. Попадаем в такой вот кабинет. Я себе уже здесь прикупил VIP. Чтобы вам здесь пополнить счет и купить себе VIP, нажимаем кнопочку перезарядка. На этот адрес кошелька перебрасываем ту сумму, на которую вы хотите зайти. Далее ждем от 1 до 3 минут. Нажимаем представить на рассмотрение. Возвращаемся назад. Заходим там, где у вас VIP. И здесь нажимаем «Приобрести сейчас». Вот вы перекинули, допустим, деньги. 77 долларов на vip 3. Когда деньги появятся у вас на балансе, нажимаем «Присоединиться сейчас». VIP у вас открывается. И теперь вы можете здесь начать зарабатывать. Нажимаем вот на домашнюю страницу. Нажимаем на тот VIP, который вы купили. И здесь кликаем по любой картинке. Нажимаем «Представить на рассмотрение». Итак, список задач у нас выполнен. Вот одна задача ежедневно. Также я на сайте прописал время обновления вот сбора задач в 12 часов по сингапурскому времени. Идем назад. Теперь нажимаем кнопочку снятия. И здесь нас просят добавить кошелек для вывода денег. Нажимаем добавить сейчас. Нажимаем добавить способ вывода. Прописываем здесь свой кошелек. Для вывода денег. И пароль для вывода денег. И нажимаем представить на рассмотрение. Кошелечек мы добавили. Теперь выводим деньги. Которые мы здесь заработали. Прописываем здесь сумму. Которая у вас на балансе. Прописываем пароль для вывода денег. Который мы придумали при регистрации. И нажимаем представить на рассмотрение. Также вы в данном проекте можете скачать вот оттуда приложение. Кто с телефона работает. нажимаем Скачать приложение, скачиваем APK файл, устанавливаем. И будет у вас приложение на Android. И еще здесь есть партнерская программа в разделе «Команда». Здесь у вас будет ваша пригласительная ссылка. Копируете ее, раздаете друзьям-партнерам и будете зарабатывать на партнерской программе. Итак, деньги с таких проектов приходят в течение от 1 до 5 минут. Видим, написано «Успех» 2,6 доллара. Обновляем страничку на бирже Binance. И вот она выплата на 2,6$ у меня уже на кошельке. Данный проект он платит, сколько он будет работать, знает только администрация, я не админ проекта. Если вы решили сюда зайти, прочитайте внимательно правила инвестирования в интернете, никогда не инвестируйте последние деньги, либо же заемные деньги. На этом у меня все, всем желаю хорошего дня и всем пока.